Но ну вот, прошло еще три тысячи лет, точнее пять, вот, мы при, прилетели на Землю, нас встречают наши, свистят, нас свистают, и, и спрашивает один странный человек, «Ну как вы, хорошо съездили? Да, да ты что так говоришь медленно, мы уже привыкли быстро говорить». «Вы что-то быстро говорите, помедленнее». Хорошо, мы будем медленнее говорить. Не, не так. Чуть побыстрее. Вот так? Чуть помедленнее. Вот так. Да, вот так. Ну вот теперь говори. А вот ты представляешь, на той земле на иголках спят, дома перевернуты, яды едят, волчьи ягоды и всякие поганки. Неужели и что не умирают? У них пять ног, они не имеют могил. А мы-то могилы прикрыли, старик. Правильно сделать? Конечно. Выводите из темницы болевших, чихающих. Апчи! Апчи! Ну вот, мы обновнули, хорошо. Вон, берите, кушайте. Неужели они так живут? И могил нету? Не может быть. А вы уверены, что не обманывают? Да мы посмотрели лабораторию, все, У них так продвинута технология. Вот, попробуй, Ядик. Он очень полезный. Давай. Что с тобой? Почему ты умер? Неужели они нас обманули? Не может быть. Они же так хорошо жили. Вот, еще умер один капитан. Еще два осталось. Попробовал, что я говорю, а ты поганку. И они умерли. Похоже, они нас обманули так жестоко. Неужели эти люди не пятиногие, а они нормальные, и они так нас одурачили? Ничего, еще расплата будет ждать. А тем временем на земле, ха-ха-ха-ха, какие мы молодцы, одурачили. Они, наверное, сейчас поубиваются там, они ж такие глупые. Поубиваются и умрут, и мы будем одни. Ну ладно, к ним больше не полетим, раз они такие негодяи. Мы будем строить планы, как полететь на Марс. И сделать Марс нашим. Дедушка, дедушка, и на той планете сейчас. Дедушка, а мы еще отправим пару ядиков? А вдруг они не поймут, что мы их обманули? Да вряд ли они поймут. Ну конечно, отправим пару ядиков, пусть они страдают. Так, это Шмихнун. Это яд, который убивает за секунду. Вот, отправляй. У поубивает пусть людей. Так, вот, еще. Ну вот, удачи. Отправляй колбочки, запускай их с помощью ракеты. Пусть поболеют. Ладно, наши друз друзья, пошлите поспим. Ведь нам через время отправляться на Марс. А да, поспим, давайте поспим.